«Привет, посетители психушки! Вы заметили, что ваш друг или член семьи в последнее время ведет себя как-то странно?» Возможно, они избегают ваших звонков и сообщений или набрасываются на других без видимой причины. Эти внезапные изменения в поведении могут быть вызваны тем, что они борются с проблемами психического здоровья. Стигма, связанная с психическим здоровьем, иногда заставляет людей бояться обращаться за помощью или поддержкой. Возможно, им трудно справляться с повседневной жизнью и не имеют возможности рассказать о своих чувствах. Поэтому, чтобы помочь вам обратить внимание на некоторые признаки того, что кто-то, возможно, испытывает трудности. Вот восемь признаков того, что кто-то борется с проблемой с психическим здоровьем. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях. Не используйте информацию в этом или любом другом видеоролике для самодиагностики или постановки диагноза другим людям. Если вы чувствуете, что вы или кто-то из ваших близких может обладать некоторыми из характеристик и нуждаетесь в помощи, то, пожалуйста, обратитесь к лицензированному специалисту по психическому здоровью. Это видео не является заменой профессиональной консультации, но для общего руководства. Первое – усталость или потеря энергии. Вы всегда чувствуете себя уставшим? Депрессия и синдром хронической усталости – два заболевания которые могут привести к тому, что вы будете чувствовать себя истощенным и измотанным даже после полноценного ночного отдыха. Легко спутать истощение с депрессией. И наоборот, а также вполне возможно испытывать оба состояния одновременно. Чувство усталости после выполнения какой-либо деятельности – обычное явление. Это может стать причиной для беспокойства, если вы замечаете, что постоянно испытываете потери энергии. Второе – чувство отстраненности. Чувствуете ли вы отстраненность от себя и своего окружения? Некоторые психические заболевания характеризуются крайней изоляцией, отказ от друзей и социальных сетей и эмоциональной отстраненностью. Для некоторых людей эмоциональная отстраненность помогает им защититься от нежелательной драмы, тревоги или стресса. Для других отстраненность может быть недобровольной. Вместо этого она может быть результатом событий, которые мешают им быть открытыми и правдивыми в своих чувствах. Номер три. Заметное снижение интереса к удовольствию почти во всех видах деятельности. Вам скучно или неинтересно заниматься тем, которые раньше вам очень нравились? Люди, испытывающие ангидонию, то есть неспособность испытывать удовольствие в обычно приятной деятельности, могут потерять интерес к занятиям, которые им раньше нравилось делать и снижается способность испытывать удовольствие. Это основной симптом большого депрессивного расстройства, но это также может быть симптомом других психических расстройств. Номер четыре – бессонница или гиперсомния, чрезмерное количество сна. Сколько вы обычно спите? Сон и психическое здоровье тесно связаны между собой. Недостаток сна может в конечном итоге вредить вашему психическому и эмоциональному здоровью. Люди с проблемами психического здоровья чаще страдают бессонницей или другими расстройствами сна. Чрезмерная сонливость, слишком малое количество сна, усталость, превышающая обычную, могут быть некоторыми признаками, указывающими на психические расстройства. Номер пять. Внезапные изменения в настроении от радостного до раздражительности, гнева и враждебности. Часто ли меняется ваше настроение? Легко ли вы расстраиваетесь и огорчаетесь? Сильные перепады настроения, например, неконтролируемый подъем или чувство эйфории, а также раздражительность, могут быть признаками психического заболевания. Возможно, вы захотите сообщить об этом медицинскому специалисту или обратиться за помощью, если вы или кто-то из ваших знакомых испытываете такие сильные и регулярные перепады настроения. Номер 6. Повторяющиеся действия или многократная проверка. Есть ли у вас рутина, которую вы должны выполнить перед выходом из дома? Возникают ли у вас позывы, которые вы должны выполнить? Будь то многократная проверка, выключена ли газовая плита, постоянно мыть руки или проверять, заперты ли двери, эти навязчивые мысли иногда могут быть нежелательными и вызваны страхом, что произойдет что-то плохое. Если вы не выполните рутину, эти навязчивые ритуалы могут быть для вас способом справиться с тревоги или страха, который вы испытываете. Номер 7 значительные изменения в аппетите. Были ли значительные изменения в ваших привычках питания, будь то внезапное отсутствие аппетита или склонность к перееданию? Если потребность в еде не связана с физическим голодом, такие изменения в аппетите могут быть показателем того, что вы пытаетесь справиться с каким-то беспокойством или внутренними переживаниями. Те, кто целенаправленно уменьшает количество потребляемой пищи или перегружает свой организм из-за глубокого страха набрать вес, также могут страдать от проблем с психическим здоровьем. И номер восемь. Повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве. Мысли о самоубийстве являются отличительным симптомом большой депрессии и депрессивных эпизодов при биполярном расстройстве и некоторых других психических расстройств. Суицидальные мысли могут быть пассивными, когда вы часто думаете о смерти, но не действуете в соответствии с этими мыслями или агрессивными, когда вы действуете в соответствии с этими мыслями или строите планы по осуществлению своих суицидальных мыслей. Если вы испытываете повторяющиеся мысли о смерти или самоубийстве, знайте, что вы не одиноки. Важно немедленно обратиться за помощью и за профессиональной помощью и поддержкой. Мы добавили список горячих линий в описании ниже. Вы нашли это видео полезным? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно.